Мама на самом деле делает очень важную вещь. Ой, папа нашел первые мои публикации. Но огонь при этом горит. Ой, и... я помню, как я рисовала это. Да, у yeah. меня любовь крышке от мамы. Это то, что я встречу мурада и дагестанскую семью. Yeah. Yeah. Yeah. Друзья, всем привет! Сегодня будет очень необычный влог. Я нахожусь дома у родителей. Я как-то неожиданно, пока летела, подумала, почему бы мне с моей мамой, которая невероятно круто готовит, не приготовить что-то и не записать это на влог. Как вам идея? Сегодня мы будем готовить с мамой. Я пройду святую святых на кухню нашу семейную. И вместе мы что-то приготовим. Ну как вместе приготовим? Мама как гуру готовки расскажет и покажет какой-нибудь секрет. Когда я выбирала блюда, о которых очень много, которые она классно готовит, я наткнулась на пост Матильды Шнура. Вот он. И э, увидела, что в Коко-Ко -Ко у них новое блюдо. Лебеди. А лебеди... Это десерт, который э, был просто одним из самых главных десертов моего детства. Поэтому, когда я летела к маме, я сказала, мама, давай приготовим на камеру э, лебеди э, и покажем ребятам рецепт. Поэтому, э, кто любит сладенькое, быстро и вкусно, э, вместе с нами сегодня готовим десерт лебедей. Мам, ну что, ты готова? вам переживают, Поддержите ее, пишите комментарии, ставьте лайки и делайте репусты. И кстати, я не представила моя мама Ирина Николаевна красавица, наша умница. Вот сегодня будет вместе со мной готовить. Точнее, я буду вместе с ней готовить. Она будет делиться секретом э, дет... моего моих воспоминаний детства. Это десертом э, лебеди. Так вот, книга, точнее, тетрадь. Тетрадь называется Полит занятия. На секундочку Нам <смех> были политзанятия Это когда-то у тебя были политзанятия, да, мамуль? Конечно это в ужас, конечно. Время. В советское время у человека были политзанятия, которые спустя время, видимо, как-то перешли в разные рецепты. Да, мамосенька? Да. В разные рецепты, какие-то выписки из... Так, подожди, что-то у нее пролистает. Да, в... да, дальше. Да, дальше, да. Выписки в раз... из разных журналов, вот рецепты тортиков. И мне кажется, это очень классно, что это все записывалось вот вручную, как вы видите, да? И Лечь, делились, да. с рецептами, делились рецептами, другу -другу. да Это прям классно О, но ну я не могу не показать Вот э, выписки из газетки, да Урожай бросится в банки Тут, видимо, какой-то классный рецепт да, да, банок, да, да, да? Да, да. Но изделяем. на обратной стороне Какая-то голая тетка из плейбоя Так, а что нам понадобится? Мы делаем Вода Сколько? Ну, два стакана воды. Два стакана воды соли вот примерно так потом масло сливочное угу. такое качественное 82 жирности и все и ой да ставим, это так тесто делается ставим на огонь доводим до кипения угу, прям вот так вот да да прям вот так масло у нас сейчас растопится доводим до кипения угу. и потом будем добавлять муку прям поток. сюда прям сюда а. это называется заварное тесто М -м, я никогда не готовила такое Какие ингредиенты нам еще нужны? М -м -м. Яйца и мука. Яйца и мука, все, да? просто. Да. То есть можно яиц больше сделать? Но да, в нашем рецепте написано 8, но это очень вкусно. Что ты помнишь в советское время, чтобы было актуально? Не так уже много было продуктов, видимо, да? А, ну, именно из выпечки, да? Ну, нет вообще, можно. Так, что мы готовим? Да, да, да. Тортики да, готовили всегда и всегда сами, хотя тортики продавались очень вкусно, mm -hmm. были тортики натуральные, бисквиты, бисквит, бисквиты были очень вкусные mm -hmm. всегда. Вот ну, так вот мы иногда на маску, еще при молочке мы пили там, кальмар, салат Да, у и меня я... любовь к рыбке от мамы. Да. <свят> вот так вот мы взбиваем яйца. яйца. И потом будем добавлять сюда, да, вот у нас будем уже добавлять. плавится масло. Мы угу. приготовим вот противень okay. uh -huh. будем выкладывать тесто. И все, и мы начинаем туда заваривать муку. Uh -huh. И мешаешь, да? Да, и размешиваем, иначе она будет комками. Uh -huh. Его нужно замешивать, а стоя, на огне его замешиваем. До состояния, когда она начнет отслаиваться от стены. Сейчас покажу. Да. Когда она начнет отслаиваться от, стена, от стены. Или Но огонь от... при этом горит. Да. Да? Да. Ну все, в принципе, вот эту Оно тугое, но мы потом его разбавим яйцами. И чтобы туда влить яйца, угу. тесто нужно немножко охладить. А, ну, понятно. чтобы оно было теплое. Ну, понятно, не холодное, Сейчас мы да? ждем, да. Ну, то есть какое-то время просто оставляем. Да. Да. Угу. Оно мягкое. Да. Но когда мы туда добавим яйца, оно будет эластичное, тесто. Угу, угу. И потом... Ну, его... сейчас все равно оно такое цельное. Да, оно вот обслоилось. Ой, и в этом состоянии мы его сейчас охлаждаем немножко. Вот у мама самое интересное, рассказывай, когда камера выключилась, да? Нет, самое э, интересное и самое э, ответственное, чтобы тесто потом в духовке хорошо поднялось. Да, чтобы, чтобы они были. Полое, полое, да, полое, да, оно да. поднимается и полость становится внутри. Это мы чуть позже будем проверять, когда уже конкретно поставим. Ну идеально тесто, чтобы оно было прям пушистое, такое, поднялось и в Мы будем выпекать не только само тельце лебедей, да, но и, и голову. А крылышки? А крылышки мы сделаем и мы частями добавляем яйца. Угу. Вот и это. так вот все яйца ты добавишь да, потихонечку. Частями. Ой, папа нашел первые мои публикации. Одну только. Одну только? 2003 а это... год, -мо. Ну, там есть какие-то Это газета «День», День. а «Известия»? Вот ну, Вообще, папа что-то нашел. Котик. Ой, ребята. Это... А это что? Это что-то Мама, наверное, рисовала. Да. Ой, ну еще... вот это романтика прям. Новый Ой, год. я помню, как я рисовала это. Реально, шестой класс. Владин. Владин возраст, да. Давай Я дальше. Натюрморт какой-то. Папа, ну это же вообще задатки. Ты голодное детство. Это курица. И, и шампанское, кольца, салат. Праздничный стол новогодний. Денька. То есть, вот мои ровно родители ровно. трактуют мои детские семьи, что это я это Дом. задатки того, что я уезжаю. Дальняя дорога. Это то, что я встречу Мурада и дагестанскую да. семью. Да. Да. Это что? А это все, это берегите природу. Вот понятно, я пожар. в шестом классе. Пожар. Это не пожар, это завод. Видишь, да. от него черное да. что-то а, идет? Да, что а, наверное, да. Да. да это нефтяной завод, где я работаю. Пока мы с папой болтали, мамочка вот потихонечку уже все... Яйца заводим. Сложно? Тяжело это? Ну, оно достаточно густое тесто, да. Смачиваешь водой, чтобы не прилипали, да? Да, чтобы к ложке не прилипали. Но мы подготовили шприц для того, чтобы сделать шеи э, наших лебедей. Да. Вот мы делаем из теста вот такие вот штучечки. Головы. Шейки. Головы, да, шейки, которые потом посадим. А хватит на все пирожки? А у нас так мало пирожных будет? Или у нас две, ну, две, две противень? противень? Вот это что мы отправляем в, да, в противник духовку на сколько? Ну минут на 15. Отлично. А пока будем готовить другой противень, да? Можем, да. Другую Сначала на средний uh -huh. на вот на 190 оно постоит минут uh -huh. 7, а потом мы убавим. Uh -huh. Мама на самом деле делает очень важную вещь. Она, когда я выключила камеру, сказала, что э, ей неудобно делать вот этим вот... Господи, как он называется шприцом. шприцом он очень нерасходный и ей удобнее делать простым пакетиком на что я сказала давай это снимем потому что это тоже для всех для вас важно не обязательно иметь шприц у кого есть а можно взять любой пакетик положить ну, туда плотные. поплотнее да ага. сделать дырочку и вот делать из них любые фигурки потом нам нужно вот 19 шеек сейчас сделать с мамочкой ой какие они классные уже мы будем делать крем. Из угу. масло сливочная пачка. Да. И баночка сгущенного молока. Ням. Но и то, и другое нужно выбирать качественное. Что ты чтобы имеешь? Чтобы было в натуральное сгущенное молоко. Угу. Без всяких там жиров. Да, да, и да. Прочих добавок. Натуральное только молоко сгущенное. И масло. Вот, мы вытащили первую партию из противня. Это наши головки. Пузатенькие. Пузатенькие, классные. И вот так вот они поднялись. И сейчас мы дождемся второй партии и будем начнем потихонечку вот эти вот разрезать, делать крылья и наполнять их. Да? да. Ну, берем, берем любую до штучку. Любой. Вот. Любую. Любую берем. Любую бери. Они же разные все формы. Они все, все разные формы. Мы отрезаем немножко. Угу. Да. И отрезаем макушечку. Так аккуратно, чтобы не угу. уставить. Отрезали макушечку. Вот это у нас будет крылья. То есть мы её отрезаем ее на, на две части. На две части. Это, это у нас заготовки такие получаются. Угу. То есть получается. Мы берем вот эту штуку, вверх да. срезаем и ее разрезаем на две части, как на два крылышка. Да. Вот, вот так. Вот. А тут внутри такая некая емкость получается. крылышка прямо а тоже крылышко головы конечно у нас маленькие вот из другой партии ну что это тоже красиво ну и что классно же получается Буквально нам понадобился час-полтора, и мы испекли вот такие красивые лебеди. Холодильничек, чтобы они немножко взялись. Вот такие вот они красивые, вкусные. вкусные. Да. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Может быть, вы хотите, чтобы мы еще что-нибудь с мамой сняли. И приятного аппетита. Обязательно попробуйте дома угостить своих любимых. Да. Классно?